Всем привет! Первым делом хочется поздравить всех с Новым годом 2020. Вот такой вот водоемчик первый раз здесь. Хочу попробовать что к чему тут. Говорят, что тут уже кто-то прошел, проблеснил ничего это не дало. Ну мы немножко упертые, думаем по-другому. А, так как вы смотрите вот наше видео, у нас получается один идет, ничего не клюет, второй следом идет и ловит. Поэтому, может быть, именно сегодня наша удача будет. Может быть, что-то и мы поймаем. Правда, единственное, тут подзатоплено чуть а я без сапог. Я вообще мимолетом ехал. Так, карельчик Говорят, что тут есть рыба. Какая и сколько, никто не говорит. Ну, будем естественно пробовать. Только пробовать. Ребята советуют этот водоем посетить. Вот первый раз я на него и выбрался. Хотя советовать начали еще когда тепло было. Сейчас, может, уже все попересетили. Кстати, сетка стоит. Очень неприятный факт. Ну, не без этого. Ладно, включусь чуть позже. Так, делаем первый заброс. Хорошенький заброс. Общее водоем немножко радует тем что здесь даже наверное сильный ветер особо ветра не будет хотя вот просто мы ехали ветер как бы сильненький был а здесь его не было сейчас вот или направление поменялось так как говорится, первым вам у нас вышло. Оно так, наверное, и должно быть. Как говорят, то что если с первой поклевки рыбка поймалась, то значит, успеха не ждите. Места тут вытоптанные. Даже, ну, честно, не знаю, что тут может ловиться. Говорят, что глубокий карьер. Только какой именно. Тут их вроде три водоема. Будем пробовать. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Дизлайки, как вам угодно там. Будем пробовать рыбачить. Открывать новые места. Всем спасибо. Что-то не подумавшие. О! Не подумавши, начал это проходить, проблескивать мель. Реально не подумал. Все <как> это поверхностным воблером. Что-то это спо, дошло до меня, что сейчас январь месяц. И что это нехорошая идея. Мель. Блеснить по мели. Именно поэтому мы поменяли точку. Так, ребята, на мопедах поехали. Сказали, что кто-то здесь уже до меня только что ходил блеснил ставропольцы признавайтесь кто блеснил туда меня поделитесь информацией сейчас три часа дня сегодня 3 января обязательно если посмотрите это видео поделитесь им Ага, я думал, тут на яме сеточка стоит, а тут, оказывается, не на яме сеточка стоит. Здесь вон трава везде, трава, камыши, мревна. глубины нету. съезжаются на этот водоем хотя толку с этого я не вижу закидываешь практически сразу крова в принципе он дойти ребята подъехали на шевролинию спросить у них что-то как я смотрю они прям снаряжены в отличие от меня я вообще ездил в Михайловск, дела были. Просто за этот водоем часто начали упоминать, решил попробовать. На всякий случай с собой с Настей взял, вот первый раз я на него попал. Ну а теперь ищем, что почему и как.